Дорогие мои, меня зовут Радагаст, и недавно я поучаствовал в гейм-дизайнерском конкурсе Кашевар. Ничего я там, к сожалению, не выиграл, кроме отзывов о том, что сделано но все хорошо, только это не ролевая игра вовсе, потому что на обложке не написано, что это ролевая игра. Так уже, кстати, было лет 10 назад, в одном из самых первых русскоязычных конкурсов такого толка: туда я послал игру под названием Элита. Вот И э, там была карточная механика, каждый игрок собирал покерные комбинации. Ну знаете, все эти пары, сейты, стрейты, флеш-рояли и прочие full house. Шестерки карточные означали настоящих шестерок, карты побольше, более мощных, то все-таки проходных персонажей. На каждую старшую карту надо было выдумывать именного персонажа, масть означала мотивацию и каждая комбинация вообще означала организацию, группу какую-то. Таким образом можно было буквально за там, часовую сессию с некоторой фантазией отыграть какое-нибудь там противостояние гильдии магов с одной стороны, мафии контрабандистов с другой, подполье пиратов революционеров и не знаю, миссионеров инквизиции. Чего-то там еще было, там деталей страниц на 10 и оформление вот как бы как колода карт. Туза на обложку, короля на э, задник, вот такой вот король был. Вот, и между ними, ну, там 11, значит, получается, страни страниц текста, а не 10. Ну, может как-нибудь и стоит достать ее там из небытия, сделать полноценный обзор и показать, как в нее играть можно. И э, что там было не так. Но э, факт в том, что тогда люди тоже гля глянули и как-то не впечатлились. Карточные механики и сейчас, в общем-то, не сильно мейнстрим, а тогда вообще была дичь. И вот этот вот подход с организациями вместо личностей остался непонятым, как именно ролевая игра. Ну, жалко, конечно, но бывает, что поделать, плохо объяснил. Мне всегда нравились фильмы и книги про команду против команды, там, не знаю, черный отряд какого-нибудь Глена Пука. но даже не в черном отряде, а вот в книжках его про Гаррета, он часто действует не в одиночку, он а набирает себе команду. И случается пару раз, что какого-нибудь там плоскомордого тарпа до него успевает нанять кто-то еще. Аниме тайного, просто там миллион сериалов про супергероев, Марвеловские, Дэцишные, Диснеевские фильмы уже давно мейнстрим. В общем, как-то хотел вот этим энтузиазмом поделиться как следует, но получилось как всегда, а не как следует. На этот же раз меня э, тоже потянуло, как бы, ну почти в ту сторону, на грабли множественности образов на каждого игрока я наступил еще раз с убежденностью ярого сектанта. Но так или иначе, вот эта игра, она называется Кираса. И на обложке у нее красуется гордая надпись ⁇ Ролевой Варгейм ⁇ с элементами Варгейма. Значит, здесь какая подоплека за этим всем? Название такое я выдумал уже очень-очень и очень давно. И, естественно, это отсылка на э, Кольчугу. Вот. Ну, типа, как бы, вот, была у нас Кольчуга, а стала Кераса, Прогресс и все такое. Но объявление о начале Кашеваров я как-то успешно пропустил, потом в командировку уехал, потом на работе надо было тоже текстом выдать почти на 100 страниц. В общем, когда я сел целенаправленно уже пилить что-то на конкурс, оставалось чуть больше недели. Я подумал, что мне будет простительно взять, по крайней мере, название и какую-то базовую идею из старых наработок. Хотя по правилам конкурса вообще все как бы полностью с нуля за этот месяц надо делать. Ну, то, что это ролевой варгейм с элементами варгейма, это как бы шутка юмора такая, если что. Но вообще, да, главная цель керасы это ролевая, но система для массовых боев. Почему мне кажется, казалось и будет казаться еще долго, что необходимость в таких системах или такой системе есть? Просто потому что все, что я пробовал до нынешнего момента, а пробовал я много, не работает. Или разваливается то там, то там. Понимаете, я как бы не варгеймер ни разу. Пара книжек по там, военмолоту, парочка аспреевских буклетов у меня есть, но это так, баловство, это для общего образования. Миниатюрка официальная у меня вообще одна в доме, с Дварфом, конечно. Раскрашивать миниатюрки меня не тянет и долго еще не потянет, раскладывать ландшафты мне просто негде. Но битвы, большие, эпические, красивые, являются неотъемлемой частью высокого фэнтези. Ну, там, высокого или невысокого, это все терминология. Но в хорошем, годном, красивом фэнтези должны быть драматические хорошие битвы. И рано или поздно мастеру нужно обкидывать битвы следующих форматов. Первое. Герой один на один. Гэндальф против Балрога. Поттер против Волдеморта, Ланфир против Морейн Дамодрет, Гоку против Пиккола. Неважно. Один могучий воин, маг или кто он там, против другого тоже могучего. Так, чтобы искры из глаз сыпались, чтобы все вокруг осознавали свою никчемность. С этой задачей та же ДНД справляется, в общем-то, весьма и весьма неплохо. И справлялась на разных уровнях и размахах в разных версиях правил. И по двойке все работало, и даже эпические правила там были, и по тройке почти без проблем. Четверка, если уровни близкие друг к другу, очень многое давала, и пятерка не отстает. Второй сценарий. Герой против Орды, Барамир против там, сотни орков, э, Илья Муромец против тысячи татар, Кастоглот против армии смертных, Айнзоун Гоун против э, королевской армии Рии Эститце. В конце концов, обычный герой против роя знаю, пчел или летучих мышей. Вы думаете, почему во всех книгах монстров отдельно нам про летучую мышь пишут, а отдельно про рой летучих мышей? Да потому что разваливается механика, когда на нее наседает с одной стороны дисбаланс в личной силе, а с другой дисбаланс в количестве. В четверке был халивар про архимага против крысы, который показывал, что если разница в уровнях слишком велика, то битва оказывается неоправданно сложна для более сильного из противников. В пятерке есть такое понятие, как экономика действий. Она объясняет, почему увеличение количества противников ведет к тому, что они против вас совершают много действий, а у вас ничего хорошего не появляется. Ни от того, что их много, ни от того, что они мелкие. В тройке были дикие хаки, вроде воина с мешком крыс. Высыпаешь крыс под ноги по врагу, делаешь вихрь атаку по каждой, и из-за навыка рассечения после каждой убитой крысы можешь еще и врага полоснуть. И получается там несколько десятков дополнительных атак. Мелкие герои против мегамонстров, следующее. Тараск, э, Гидра, Гекатонхейр, Астральный Дредноут, Цветная Драконика Тиамат. что-нибудь такое, кто-то почти непобедимый, с одной стороны. И несколько, пусть даже сотни, или там несколько десятков хотя бы героев, с другой стороны. Крестьяне Осигару с бамбуковыми копьями, первокурсники волшебного университета с жезлами молний, больше 9 тысяч лучников Опять-таки, любая версия ДНД-подобной системы вырождается в этом случае во что? В бросок Д-20 по непосильному классу брони. То есть попадание на чистой двадцатке. Это 5% урон каждый раунд. Что по Виверне, что по Гидре, что по Балору, что по Тараске, что по Гига Я вообще большой сторонник плоского броска вроде d 20 Но когда плюсы или минусы зашкаливают, этот бросок ломается. И наконец, четвертое это стенка на стенку. Вот как вот в конце киноэпопеи Марвеловской про «Мстители». Полный стадион злодеев и полный стадион хороших парней и девчат. Как их противостояние обыграть без миллионов бросков в каждой из сотни раундов? Неизвестно. Есть много подходов здесь, и почти все они плохие. Тот же Матвей Мелвилл качает за систему, которой можно пользоваться, а можно делать вид, что ее нет вовсе. Вплоть до того, что один персонаж в партии набирает себе армию и использует фортификации на полную, а другой бегает одиночкой и все хорошо, все стыкуется. Гай Скландерс, еще один э, именитый видеоблогер, считает, что война это часть нарратива. И ДМ должен ее просто из головы выдумать. Типа вот ДМ сейчас сказал, что пошел дождь, а вот он сказал, что орки прорвали оборону Барбакана и ворвались на мост. То есть лучшая для него система массового боя это словеска. К двойке выходили доп-системы э -э, кольчугоподобные с особым броском по таблице. Я тогда тоже свои пилил пытался. В «Тройке» пытались в боевом вопле и в прочих местах как-то свести группы из кучи участников к тем же параметрам, что имели крупные монстры-одиночки. Но как-то тоже без ошеломительного успеха. Если я не путаю, то в «Гурбсе» все это существенно раньше делали, и тоже ерунда была. А ведь нужны еще замки, фортификации, подземелья даже. Система должна стыковаться при этом с тем, что есть. Если эта система надстройка, или сразу все делать хорошо, ну это конечно фантазия, если она должна покрывать весь спектр сразу. То есть идеально было бы, если бы партия персонажей игроков, зачищающих подземелье лича, была плюс-минус эквивалентна группе орков, пытающихся залезть в сокровищницу персонажей игрока, пока они бегают под арконом, процесс, э, принцесс выручать. Но без утомительных обязательств, вешаемых на мастера. Ему не так тяжело, оставьте его в покой. Партия гонится за бандой орков. Банда забегает в руины полуразрушенного замка, запирает ворота. Что это им дает? Что происходит? Только проблемы на шею мастера это дает. Никто ему в этом не поможет. Морские сражения. Плохая что ли тема? Замечательная тема. Кто не согласен, что замечательная тема, тот в детстве Рафаэля Сабати неплохо читал. То есть и не было никакого детства получается. Я соболезную, но отказываться от них не собираюсь. Битвы в воздухе. Плохо лавирующий, но дышащий огнем дракон против группы паладинов на пегасах и группы арококр-лучников. Как насчет такого? Есть и элементы обычной схватки против крупного врага, есть и осада фактически мобильного замка. По вкусу можно добавить там джедайство, джигитство с попыткой подлететь поближе на гигантском тысячелетнем соколе и сбросить в дыхательную дыру этому дракону мешок перца. Ну ладно, вернемся к кер керасе. Я хотел систему надстройку, которая помогала бы в таких ситуациях, давала бы мне инструменты для быстрого решения вопросов, которые либо не формулируются в, техни... в терминах базовой системы вовсе, либо неминуемо ведут ее к сотням и тысячам бросков дайса. После нескольких экспериментов руками с цифрами я написал программу «Генератор случайных монстров» по псевдопятерке и стал ее гонять с разными параметрами, чтобы симуляция получалась гладкой и чтобы поглядеть, как ее смоделировать существенно более простой механик. Я думал, честно скажем, что получится такой 2-3 параметра у модели, что-то вроде ширины и высоты, я не знаю, с правилами типа увеличения одной от крутости каждого бойца и увеличения другой от размера, или что-то в этом духе. Но к моему большому удивлению, там все можно без особых проблем свести к одному единственному числу. Не мудрствуя лукаво, я назвал его мощью. Для одного монстра мощь оказалась равна рейтингу вызова. Но это как бы специально сделано и невелика в этом заслуга. За каждое удвоение размеров мощь идет плюс 1, это такие как бы децибелы дыны И если помните, в прошлых версиях официальных правил давались такие же советы по расчету вызова столкновения. Давать плюс 1 за удвоение. Сейчас там немного сложнее все. Э, небольшие поправки за экипировку, профессионализм, еще какие-то детали. И уже на второй странице я мог дать первый пример. Сотня кентавров-наемников имеет мощь 10. И два огненных великана тоже имеют такую же мощь 10. И если вы откидаете бой по пятерке двух огненных великанов с сотней кентавров с уровнем двумя войн, то какая из сторон победит, будет иметь практически равный шанс и в керасе, и в пятерке. Да, я учитывал в том числе и то, что вся сотня к великанам сразу подойти и подступиться не может. Отдельная страница ушла на правила по фортификации и осадным орудием. Тут я не для всего мог написать автоматизированный симулятор и всякие бастионы и люнеты просто рассовал по нескольким ступенькам от плюс 1 до плюс 8 с возможностью их комбинировать. Попробовал просчитать настоящие замки просто так по фотографиям и этим же указанным здесь правилам. Там от где-то 5 до 15 получалось за разные замки или куски замков, что вообще довольно много. То есть без осадных орудий и без огромного количественного преимущества надежды в осаде никакой. Но так в общем-то и было, так что я тут не возражаю. Осадные орудия в разных книгах э, были, э, в смысле ролевых книгах, э, так что их можно было посчитать по цифрам. Где не хватало, я брал цифры некоторые из пути искателя или просто аппрок аппроксимировал потому что было, если какая-то э, группа промежуточная вываливалась. Основной бросок тоже оказался неожиданно простым. Он упростился до 2d6. Причем один кубик кидает одна сторона конфликта, а другой другая. Используется не само значение, а по табличке. Но я подумал, что все-таки все можно, все-таки допустимо. Одна табличка волшебных значений из шести ячеек на всю игру, тем более небольшую, это можно даже в 2019 году себе позволить. В общем, там может выпасть минус-минус, или просто минус, или просто плюс, или плюс-плюс, или два раза плюс-минус. За каждый минус мощь снижается именно в этом бою на единичку, за плюс поднимается. И кроме того, после уже сравнения мощей, мощей, мощей, мощностей, после сравнения мощностей, каждый может выбрать себе особых эффектов по числу своих плюсов и минусов. Нет, по числу своих плюсов и минусов противника. И за победу еще один. Сложновато объяснять так на э, пальцах, но скажем вот, мощь у меня 10, у противника 8. Я нападаю и выкидываю один минус, а противник выкидывает один плюс. Получается 9 против 9, то есть мы оба как бы проиграли. Мы оба снижаем мощь на 2, потому что проиграли. Но мой противник может выбрать еще два дополнительных эффекта. Один за свой плюс и один за минус на моем кубике. Это может быть, скажем, дополнительный урон на оба. И тогда следующий ход у меня мощь уже 6 и у противника 6. Если, скажем, мне уж совсем не везет, и я выкидываю минус-минус, а противник выкидывает плюс-плюс, то э, с, с, с четырьмя против восьми я проигрываю. То есть мощь, мощь у меня сразу уже снижается на два. Противник может выбрать аж пять дополнительных эффектов. За победу один, два за плюсы и два за мои минусы. И может, если захочет, уничтожить мой отряд полностью. Еще тут про скорость движения есть для любителей гек -скрула. И на этом половина буклетика кончается. И все, э, это все основные правила. Сейчас я вижу парочку буквально вещей, которые можно было бы туда добавить, вроде использования своих дополнительных эффектов для нейтрализации эффектов противника. Но в общем-то это играбельная система, сбалансированная на стыковку с пятеркой. Но я нутром чую, что с двойкой и ретро-клонами там тоже какие-то миллидрахмы разницы будут. И э, вполне возможно, что они будут незаметные. Но можно прогнать, попробовать. Сложность система итоговая получилась существенно ниже, чем я бы счел подходящей, что тоже в общем-то хорошо. Чем проще, тем лучше, чем быстрее мы разделаемся с плюсиками и минусиками, тем больше сил у нас останется на описание того, что там на самом деле происходит, почему бой клонится в ту или иную сторону. И разумеется на то, чтобы выдумывать всякие хитрости, чтобы повернуть удачу и ситуацию в свою сторону. Ну это как обычно в ролевых играх. Остаток буклета занимают две вещи. Это сценарные заготовки и набор монстров. Заготовок тут тройка. Это царский куш. Люди достаточно подкованные в языках и достаточно старые, чтобы помнить досовские игры, могут прочитать тут отсылку к King's Bounty. Это, в общем-то, та же завязка, что в Kings Bounty, что здесь, что у лордов Эрла, за развитием которых я плотно следил и даже когда-то помогал ему в вычетке, и даже читал сотни килобайт отчетов, но сам так и не поиграл, хоть и хотел. Там все особенно в последней версии Махната в плане правил, надо там собирать налоги, выплачивать и так далее. Но Кираса как бы не соперник лордам, а так концептуальный коллега максимум. Здесь у меня поместились на одной страничке, кроме карты, дополнительные еще правила. Дополнительное правило, скажем, по Geg-Scroll, напоминающее похожие штуки в King's Bounty или в Героях меча и магии. Кроме его очевидной полезности, мне просто хотелось здесь лишний раз указать, что дописывать вот такие небольшие правила для ДМа должно быть нормальным, а не исключительным. Для карты царского куша я взял так называемую карту известного мира, это она была использована в 70-х годах или веками первопроходцами. Это было совершенно необязательно, можно по любой карте ползать, но это просто лишний раз как бы порадовать ОСР. Вторая ситуация, здесь у меня названа Одиссея капитана Илиада, и одна про пиратов. Если продолжать тему досовских игр, то это уже не герои, а также гениальные пираты Сида Мейера, ну или там Саботини и все прочие. Здесь есть дополнительное правило по мятежам и генератор для флага случайно увиденного судна. В вероятности, плюс-минус соответствует тем, что были в пиратах до 1588 года, то есть в испанской армады. Последняя заготовка — штурм замка. Я хотел сначала найти просто план какого-то замка, но что-то подходящего не нашел. Нужно было что-то маленькое, компактное, но разнообразное. Я взял в итоге э, английский замок Лидс, у меня книжка почему-то по нему затесалась, не знаю почему, я там не был. И за несколько, попытка, за несколько попыток сделать его план заново у меня получилась вот такая вот э, штука. Здесь сюжета нет, это чистая локация и сюжет по моему личному мнению тут не нужен. Тот, кто, сидит в этом, кто там сидит в этом замке? Зачем его нужно брать? Нужно ли его брать вообще? Оно может быть выдумано куда более эффективнее ведущим специально под свою команду, под своих игроков. Это занимает буквально полминуты. Какие части можно пропускать как их не увлекающие? Какие наоборот увеличивать вплоть до покомнатной зачистки уже по правилам пятерки, осрика или какой-то там еще базовой системы? Да хоть циклопов и цитаделей. Далее. Судьям Кашевара было запрещено повышать или понижать оценки за оформление игры. Лично я считаю это неправильным. Они имеют право, но я считаю это неправильным, потому что это как минимум не стимулирует в русскоязычном сообществе традицию человеческого и продуманного оформления ролевых документов. Сейчас дело с оформлением обстоит существенно, несравнимо лучше, чем 10 или 20 лет назад. Мало кто вообще позволяет себе делиться невнятными форумными постами без начала и конца или кидаться недовычетными ввердовскими документами. Люди научились искать картинки, вставлять их в документы, но их надо за это открытым текстом хвалить. Иначе развитие остановится, а куда расти еще есть и довольно далеко. Но отсутствие обещаний дополнительных плюшек не означает, что не надо стараться сами. И я постарался, но, во всяком случае, как мог. Обложка во многом отсылает к э, кольчуге. Ну, как минимум, она отсылает тех людей, что э, в кольчугу хоть, хоть когда-то видели. Первая страница тоже, она начинается таким же дизайном страницы, как и э, кольчуга. Хоть стиль текста, конечно, современный. И целую страницу выкидывать ради заголовка. И имени я не стал. Вот она, первая страница в кольчуге. Шрифтер взял Гил Санс. Он довольно похож на футуру, которой были сделаны буклеты нулевых подземелий и драконов уже в более поздних их выпусках. Но визуально это видно, скажем, по буквам А. Они ближе к более стандартным решениям, которые можно увидеть в кольчуге и в нулевых буклетах самого первого выпуска. Что там точно за э, шрифт использован, я, честно скажем, не разобрал. Если кто знает, подскажите. Ну и как бы назвать список монстров в конце фэнтезийным дополнением, это еще одна отсылка просто к кольчуге, уже более кондовая. Про него на самом деле хочется сказать гораздо, гораздо больше, но как-нибудь в другой раз, и так уже слишком длинно получилось. С вами был Радагаст. Рассказывал я сегодня о собственной работе Кираса, сделанной на конкурс ролевой э, игровой кошевар. Если понравилось, увидимся еще. Если понравилась Кираса, то пишите комменты, пишите письма. Это меня подтолкнет все-таки дополировать продукт и выложить уже финальную версию для удобного вам использования. На этом все. Спасибо за внимание.